В школе, если честно, то, к сожалению, учитель не объясняет материал так, как бы мог объяснять, может быть, в силу того, что ну, не все компетентны, может быть, кто-то... Ну, просто не имеет возможности донести материал или просто не хочет. Разные причины, но тем не менее дети в какой-то определенный момент они перестают понимать материал, и чем дальше ребенок идет, и вот это вот непонимание, оно накапливается. И в итоге ребенок просто говорит, ну я ничего не понимаю, поэтому мне неинтересно, и мотивация у ребенка просто на нуле. Мы делаем в обучении игру, мы вводим игровые механики в обучение, поэтому знаю, что дети любят играть и даже взрослые любят играть в любом возрасте, по большому счету, поэтому это их мотивирует, это их стимулирует к тому, чтобы они делали задания, чтобы они смотрели видеоуроки, и они втягиваются, они втягиваются в процесс, и когда, например, заканчивается у нас курс, мне пишут, вот мы, мы, мы рады, мы получили результат, мы теперь совершенно на другой ступени. Мы, ребенок может участвовать в Олимпиадах, она получает там фактически 80 из 100 баллов за короткое время, это 3-4 месяца. А в то время как до этого она ничего не понимала в английском. Вот. и они мне говорят, что вот мы вроде бы рады, что мы закончили, но ощущение того, что что-то не хватает. Вот этот режим, в который они вошли в течение курса, они в нем уже как моторчик, да, и ребенок просто он сам идет и делает.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 Ну, во-первых, это удобно, да, ребенку не нужно подстраиваться под график своих каких-то других занятий, потому что дети сейчас действительно перегружены, им нужно и на рисование, им нужно и на музыку, кто-то занимается профессиональным спортом, и успеть все, ну, просто невозможно. А понимание того, что язык-то нужен в любом, в любой профессии, поэтому приходится родителям либо жертвовать, либо то варианты. В данном случае онлайн-обучение, на мой взгляд, оно именно позволяет э -э, родителям, во-первых, отдохнуть немножко, <с> им не нужно никуда возить ребенка, они отдают его в профессиональные, наши профессиональные руки, потому что у нас э -э, профессиональные преподаватели работают, и они ведут ребенка, они отвечают на все вопросы, то есть даже бывает, если ребенок ходит, ну, предположим, в языковую школу, то если он что-то не понял, то ребенку нужно ждать следующего урока, чтобы задать вопрос преподавателю. Правильно? Вы же не будете звонить преподавателю и спрашивать, а я вот тут не понял время, да, я не могу сделать упражнение. А в этом случае получается, что родители начинают искать в интернете, а как все-таки надо же разобраться, чтобы сделать задание, или ребенок сам ищет в интернете. В нашем случае этого делать не нужно, потому что если остался какой-то хоть малейший вопрос, а как правило их ну, в общем, нет, потому что действительно объяснения очень простые, то он может тут же связаться, тут же нам написать и задать этот вопрос. Это очень удобно нам. Простите. Я бы хотел добавить к этим словам огромное желание, чтобы дети эту информацию восприняли не только ушами, глазами, но и почувствовали ту самую конфетку, которая обладает определенным шармом или вкусовой, так сказать, содержательностью, и самое главное, они бы почувствовали аромат вот этой алтайской красоты, которую вы здесь видите среди цветов, и это бы их стимулировало к познанию именно знаний в области ваших, вашей школы, которая так хорошо красиво звучит. Вот я думаю, когда включатся все чувства. И это, э, э, э, э, э, э, э, скажем так, синергетика всех этих чувств приведет к самому главному – раскрытию красоты души ребенка, который будет прекрасно воспринят окружающими, и они поймут, что именно это ваша школа, ваша методика дает такое, такой результат, где проявляется человек полностью. Вы знаете, я даже скажу больше, дети, которые у нас занимаются и те, кто закончили, они совершенно по-другому начинают мыслить. У них настолько расширился кругозор. Если раньше они, они думали о, предположим, какой-то одной профессии или какой-то своей дороги, да, как-то они себе это представляли, то после изучения и владения вообще этим инструментом английский язык, у них совершенно появились другие мысли, другие желания. Интересы. интересы и А в мысли они же материальные. И ребенок совершенно по-другому начинает желать. И вот я бы хотела пожелать всем моим ученикам, всем моим будущим ученикам, желайте смело, желайте широко, и тогда э, вы станете компетентными в той области, которую вы выбрали себе, пусть, пусть это будет спорт, или это будет э, театр, или это будет наука, и обязательно вы добьетесь успеха, нужно просто быть смелыми в своих желаниях, и английский как инструмент он, конечно, вам поможет и сейчас, и в будущем я хотел бы добавить, что именно вот то, что сказала Диана Валерьевна, это поможет вам преодолеть все эти трудности в жизни, которые встречаются, это объективно, и тем самым ваш жизненный опыт поможет вам в дальнейшей жизни, судьбе, выборе партнера, профессии и удовлетворении своих потребностей. ILS. Your bilingual future